Мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. Причем, чтобы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть достаточно несложной политической технологии, вылепить образ врага, и при помощи образа врага добиться политического результата, сказал Медведев в ходе встречи с участниками кадрового проекта ПолитСтартап. А дальше, по его словам, хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими там, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия этого будут печальные, сказал Медведев.